Примером реактивного движения является движение ракет. При сжигании топлива образовавшийся газ вырывается наружу с очень большой скоростью через сопла. Если пренебречь силой тяжести, ракету и газ можно считать замкнутой системой. Так можно рассчитать скорость ракеты при мгновенном выбросе газа.